Сделки мировых банков в вашем телефоне. Всего пять минут, и вы покоряете финансовые рынки вместе с Намура, HSBC, Morgan Stanley и Citigroup. Десятки тысяч трейдеров зарабатывают на этих сделках сотни миллионов долларов ежедневно. Пока вы смотрите этот ролик, они совершат более тысячи сделок и поднимут свои сбережения и капитал. Вам больше не нужны графики, изучение аналитики и десятки часов работы в стрессе. Получайте и копируйте успешные сделки самых сильных игроков мира вместе с CM Signals. 10 минут в неделю самый современный сервис и желание увеличить свои деньги принесут вам до 50% сверхдепозита в месяц, не беспокоясь о безопасности торгов. Трехлетняя практика сервиса CM Signals показала абсолютную безубыточность и доходность для всех пользователей. Войдите в число эффективных и успешных людей. Полную презентацию и любую консультацию Вы можете прямо сейчас получить на нашем сайте абсолютно бесплатно.